Как победить страх смерти? Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня тоже э, мне приходят запросы такие часто. И много э, всяких предсказателей сейчас опять дают, ну, иногда очень страшные моменты с датами называют. Э, не факт, что они сбудутся, потому что наше будущее – это миллионы вариантов. И каждый день мы можем своими поступками менять тот вариант, который произойдет на планете Земля. Очень важно, чтобы как можно больше людей были без этих страхов. Я сняла для вас уже видео, можете посмотреть на моем канале, как справиться с тревожностью и страхом. Я дала там несколько практик, и сегодня мы с вами поговорим больше теоретически, да, но тем не менее, это возможность взглянуть на ситуацию, в которой мы проживаем сейчас, немножко с другого ключа, с другого угла, и это тоже может очень хорошо помочь а, вам справиться со страхом смерти. Да, то есть, ну, как вот в 2000 году очень много было предсказателей, которые предсказывали конец света. И я, например, слушала все это, мне казалось, что прям на правду похоже. Да? На правду похоже мы можем сказать только, когда времена произошли и что на самом деле произошло. То есть то, что мы сейчас проходим, действительно изменение вибрации планеты, изменение измерения, в котором мы будем жить. То есть сейчас проживаем действительно уникальные времена. Такого опыта в истории планеты Земля еще ни разу не было. Мы первопроходцы в таком опыте, когда какое-то количество людей сможет пройти в четвертое и пятое измерение, не потеряв физическое тело. Но для этого должны произойти определенные трансформации в физическом теле, которые позволят в этих вибрациях, высоких вибрациях четвертого пятого измерения не погибнуть. Поэтому сегодня вот этот страх смерти, я хотела бы об этом поговорить. Были времена, когда люди знали о прошлых воплощениях, о будущих воплощениях и э, знали о большинстве своем. То есть, ну, атеисты, наверное, были во все времена, даже во времена пришествия божественные были атеисты. То есть это все в ведических писаниях описывается. Были примеры, э, когда человек, даже будучи мудрецом, оставался атеистом и говорил, что Бог – это фантазия. Бог – это что-то несуществующее. Такие э, ситуации тоже описываются в, в ведических писаниях. Я думаю, что во многих религиях есть такие моменты. И вот сейчас, э, в принципе, даже атеисты все равно знают, что Бог есть. То есть при первой же качке в самолете или какой-то ситуации все атеисты кричат «Господи, спаси!». Так что это э, больше… Ну, и если вспомнить, что без согласия Бога они бы не смогли быть атеистами. То есть Бог настолько э, везде и настолько силен, что мы даже быть атеистами без его согласия не можем. Поэтому здесь э, такая ситуация, что по большому счету наша душа вечная. В Библии э, были после того, Иисус Христос очень много рассказывал о прошлых воплощениях, о будущих воплощениях. Потом были такие ситуации в мире, что какой-то там диктатор, царь, на одно прекрасное утро просыпается, а в его царстве просто все покончили жизнь самоубийством, потому что знают, что есть другие воплощения, другие жизни и так далее. То есть царь, который там перешел все границы, эксплуатировал свой народ сильно людям это не нравилась такая жизнь они предпочитали уйти из жизни прям с маленькими детьми со старшими с родителями со взрослыми прям целая деревня покончила э, самоубийством э, свою жизнь и он как бы вот он классный диктатор а командовать нечем неким все э, только умершие и э, таких ситуаций было несколько в те времена, вот, когда только написали Библию. И после этого было принято решение правителями планеты, я так думаю, что нужно из Библии убрать моменты, в которых говорится о прошлых воплощениях и будущих воплощениях, чтобы люди жили в страхе и думали, что вот это единственная жизнь, загрузить им э, в голову, э, программу, что это единственная жизнь, береги ее, эту жизнь, она единственная, но она действительно единственная, потому что в следующей жизни у нас будет другое тело, другая, другая возможность, друг, другие, другой опыт и так далее, то есть в какой-то степени это уникальная жизнь, но тем не менее она не единственная, и мы уже прожили миллионы жизней, и мы были и животными, и камнями, и, там, и насекомыми, и всем что угодно, все, что только есть на планете Земля, наши души воплощались во все это. И человек это уже как венец творения, то есть после того, как уже во всем-во всем, во всем воплотилась душа любой-любой разный опыт получила, она может воплотиться на уровне человека. Поэтому здесь нужно это, может быть, не понимать, но принять, так как у нас нету доказательств ни одного, ни другого. Да? Ну, конечно, если мы начинаем искать доказательства, они становятся очень яркими. Но мы все-таки говорим о людях, которые не верят в это все. И когда они не верят, у них нет пред глазами доказательств того, что жизнь вечна у души, что э, наше тело воплощается много раз, что актеры одни и те же души, э, только декорации меняются на планете Земля. И здесь э, не всегда это удается понять осознать но давайте это допустим вот допустим вот пусть мы будем думать что так как у меня нету доказательств что это не существует давайте допустим что может быть это и существует и понаблюдайте за своей жизнью после того как вы вступили вот в эту в этот опыт допустим допустим допустим Четвертое, пятое измерение – это там, где уже есть наши родственники, которые оставили свое тело и ушли туда. То есть с ними, в принципе, можно общаться. Сейчас вот идет время, когда очень близко наши души, душами наших предков, и с ними можно общаться. У меня, например, очень давно такой опыт, что… Мне удается общаться. Я очень любила мою бабушку, которая ушла в 2001 году. И дальше я поняла, что мне с ней удается общаться. То есть она очень вкусно готовила. И когда я вспоминаю какое-то ее блюдо, и все время говорю, как же бабушка его готовила. И мне приходят мысли вот так, вот так, вот так. И я начинаю делать. И у этого блюда вот даже тот же запах, как тогда в детстве, когда готовила бабушка. Это удивительное соединение, то есть они слышат нас и приходят, когда мы спрашиваем каких-то их советов. Нужно научиться просто их слышать. Может быть, они не будут говорить так реально, как мы хотим услышать голосом, да? но они приходят, их информация от них в виде наших мыслей. Ну, во всяком случае, у меня так приходит. Это не страшно и очень даже комфортно от этого. И для меня они очень близко. Я их очень хорошо чувствую, ушедших. Также я чувствую своего отца, которого уже тоже нет 17 лет в жизни. Он тоже дает мне какие-то знаки, какие-то во сне часто приходят. Поэтому для меня вот он где-то рядом, где-то рядом. Просто нету физического тела основная составляющая которая любит меня которая знает меня она остается вечной и вот зная это можно немножко успокоиться воины которые погибают на поле боя они сразу попадают в рай просто сразу это в ведических писаниях можно найти информацию я думаю что во всех религиях можно найти эту информацию что воины в первую очередь попадают в рай. Остальным людям в рай попасть гораздо сложнее. Очень много нужно что проработать, чтобы попасть в рай. А так какие-то пути, на которых нужно получить дополнительный опыт за счет того, что какие-то поступки были не все благоприятные, которые мы в жизни делаем. Не во всех поступках человек раскаялся. То есть очень важно раскаяться в плохих поступках, тогда легче уходить из жизни оставлять свое тело. Наверное, страх смерти, он бывает у всех. И вот в преддверии вот таких вот дней, когда много всяких предсказателей стараются, может быть, напугать нас, может быть, предупредить, может быть, еще что-то. Ну вот в эти, в, эти, в эти дни, в такие вот ситуации... Лучше всего все-таки поверить, что наша душа вечная, тогда становится легче, когда мы теряем близких. Никому не пожелаешь такого испытания, но в наше время сейчас со многими людьми это происходит. И поэтому легче дальше жить, когда мы понимаем, что наши близкие – это душа в первую очередь, которая вечна, которая никогда не погибнет, неразрушимая душа. И только теряют физическое тело. И когда там в, в свой день мы увидимся с ними, когда придет время нам покидать эти тела. Поэтому, когда мы не боимся покидать свои тела, то наша жизнь становится вечной нам увеличивается очень сильно жизнь. Когда мы цепляемся за эту жизнь, когда мы цепляемся за эти тела и боимся их потерять, боимся потерять, не знаю, там, свою квартиру, машину, какие-то материальные блага, мы все это теряем. Страх потерять что-то приносит потерю. И когда мы не боимся потерять, мы принимаем ту ситуацию, которая есть. То есть здесь уже гораздо сложнее что-то в жизни потерять. То есть когда мы внутри приняли какую-то потерю, становится легче именно принять. И часто мне пишут девушки, вот, которые стали вдовами, может быть, не в этом году, может быть, кто-то раньше стал, кто-то уже пять лет вдовы, кто-то 10 лет вдовы. И вот они продолжают переживать, кто-то... У кого-то ушел отец из жизни, у кого-то ушла мать из жизни, у кого-то близкие, кто-то потерял детей уже. И все эти люди иногда переживают годами просто, просто годами пребывают в унынии. Когда человек пребывает в унынии, он становится разрушителем, он разрушает себя, он разрушает пространство вокруг себя. И все это видят родственники, ушедшие, да? будь это родители, будь это мужья. Они видят, и они, им больно смотреть на любимого человека, который постоянно в депрессии, постоянно в унынии, постоянно плачет, наказывает себя, там, не дает себе провести какой-то праздник. Может быть, даже одевает черную одежду. И все время в переживаниях. Им очень больно видеть таких людей, и они не могут до вас достучаться, они не могут дать информацию вам, сказать, что не волнуйся, все будет хорошо. Не могут, потому что вы их просто не слышите. Но им больно видеть вас такими. Поэтому очень важно пройти какие-то практики при необходимости. Да? Приходите ко мне, пишите мне в личку. Да? То есть из этого состояния. Если вы не вышли за 40 дней, то есть 40 дней дается на то, чтобы побыть, пребывать в депрессии, в горе, в боли, в переживаниях. 40 дней. Этого достаточно. Дальше. Дальше нужно жить дальше. Свою жизнь. Чаще всего люди переживают об ушедших, будучи эгоистами. Они переживают, что теперь нету рядом с ними этого человека, что теперь этот человек не улыбнется, не засмеется рядом с ними, не сядет за стол в новогоднюю ночь, не не, не обнимет, не подержит за руку, не посмотрит в глаза. Да? То есть вот это все, к чему человек привык, он потерял. И он просто эгоистически думает о себе. И пребывает в депрессии, чем причиняет боль ушедшему любимому человеку. Поэтому очень важно разрешить себе пребывать в унынии 40 дней, потом нужно выходить То есть те кто завис на год на несколько лет в таком состоянии в депрессии это ну в первую очередь цепится здоровье. Во вторую очередь разбегаются в разные стороны друзья, которым никому не хочется рядом с плачущей женщиной сидеть. Ну, подержали раз за ручку, ну, подержали два раза за ручку, ну, постарались сказать какие-то слова, успокоить. Потом все, никому не хочется. Всем хочется прожить свою радостную жизнь. И поэтому друзья тоже уходят, чтобы вот не разрушать свою жизнь таким образом и тем более пространство вокруг себя желательно пройти практику и выйти из этого состояния и жить дальше счастливую жизнь и радовать своих ушедших предков какими-то поступками. Например, каждый год проводить для них ягию или заказывать молебен какой-то в церкви. То есть если вы христиане, можно это использовать. В ведической культуре есть яги, которые, ну, на мой взгляд, сильнее работают, больше пользы приносят. Может быть, больше хорошего вспоминать о них, какие-то их советы вспоминать, какую-то их помощь вспоминать, по-доброму вспоминать о тех людях, которые шли. Вот это для них ценно, гораздо ценнее, чем уныние, в котором люди пребывают. Благодарить их за что-то, за то, что родители дали жизнь, за то, что вырастили, за то, что научили, чему смогли, за то, что были в вашей жизни. За то, что, за, за то, что помогли пройти какие-то уроки, которые для вас были важны, чтобы распаковать какие-то ваши способности, умения. Вот за это стоит благодарить. Вот это вот полезно делать. И это нужно делать, пропуская слова через сердце, чтобы эмоции прям шли через ваши слова и доходили до ушедших и радовали их, что их помнят, добрым словом поминают помнят их поступки, их слова, советы, добрые дела и так далее. Вот это важно, ценно, а не быть в депрессии. Поэтому в депрессии не пребывайте. В Библии говорится, что уныние – тяжкий грех. Почему? Потому что все вокруг разрушается. Разрушается ваше физическое тело, если вы в унынии, разрушается окружающие, даже через стены соседи чувствуют вот эту вот эмоцию негативную, которая все вокруг разъедает. Поэтому очень важно пребывать в радости и в счастье. Вспомните святых. Они все пребывали в радости. Какие бы трудности на их жизни не выпадали. А святым обычно давались больше испытаний, чем нормальному человеку. Потому что они были готовы к этим испытаниям. И они проходили через эти испытания и оставались в радости. Поэтому, если вы меняете свое состояние грусти, уныния, депрессии на радость, вы приносите много пользы ушедшим близким, любимым людям. То есть, если вы их на самом деле любите, радуйте их, не, не создавайте им видеть вас и в поле, и в слезах. Хорошо, мои дорогие. Я думаю, что на этом я остановлюсь. Да? всем желаю как можно скорее выходить из своих уныний, переживаний, разрешить себе радоваться, потому что даже если где-то сегодня разрываются бомбы, гибнут люди, а это практически вот на моей жизни постоянно происходит на планете Земля, в какой-то точке есть горячая точка планеты, где происходит это. И если я там не оказалась, если вы там не оказались, значит, вам по карме этот опыт не нужен. Значит, вы идете другим путем, другой дорогой. И ваша задача – нести жизнь, не наказывать себя, радоваться, создавать красоту, помогать другим людям выходить из состояния грусти, уныния, депрессии. Покажите обязательно это видео вашим близким, кому это на самом деле нужно. Чтобы вы понимали, что любая грусть и уныние дает большие проблемы по здоровью. Все болезни от нерва да? слышали наверняка эту фразу, оно так и есть. То есть, если человек постоянно нервничает, постоянно пребывает в унынии, в грусти, в переживаниях, в слезах примерно год, и начинаются какие-нибудь онкологические заболевания у такого человека. То есть очень важно, чтобы вы радовались, смеялись. Когда человек смеется, у него возникают. То же самое, как в химиотерапию, химиотерапию, да, по-русски Химиотерапию э -э -э, вибрации, в которых разрушаются даже онкологические клетки, раковые клетки разрушаются, когда человек смеется. То есть смехотерапия, она терапия, да, извиняюсь, смехотерапия, она очень хорошо помогает исцеляться. Если человек целый год провел в унынии и ни разу не смеялся, то. Идет низкая вибрация, начинают развиваться всякие вирусы, которые влияют на здоровье. Думайте об этом. Думайте о том, что если вы остались на этой земле, в этой жизни, значит, какую-то пользу вы должны принести окружающим, какую-то красоту вы должны сделать, какую-то профессию вашу, работу для людей. И выходите из вашего состояния. Если не получается самой выйти, то приходите ко мне на консультацию. У меня есть доступные цены на терапевтические сессии, в которых мы с вами просто проработаем, получим позитивный ресурс, ресурс плюс. И вы его используете на исполнение ваших желаний и освободитесь от тяжелого состояния. Может быть, это угрызение совести у кого-то, может быть, это... Кстати, угрызение совести да, часто уходят родители... И у людей есть угрызение совести, что вот я не смогла помочь, я не смогла там найти решение вылечить родителя. Но чаще всего это решается где-то наверху, а там о том, кому и когда нужно уходить. И поэтому Бог настолько всесилен, что если он считает, что нужно было уйти родителю, значит на то есть причины. И... Можно освободиться от угрызения совести. Мы сделаем только то, что можем сделать, но не больше. И значит, этот человек нужен там, там, где он, куда он уходит, значит, Богу нужен этот человек там. Вот такая вот история. Так что освобождайтесь от чувства вины. От страхов, от переживаний, от боли. И живите радостно. И пусть на планете Земля будет как можно больше радостных людей. Обнимаю вас, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои вопросы под видео. И я буду стараться снимать новые видео, чтобы радовать вас и отвечать на ваши вопросы. И помогать вам проживать эти непростые времена. Okay, <laughs> okay.